Глава восьмая. Каналы Света. Вторая неделя апреля. Долгие странствия и сама Катрин научили меня обходиться без еды по несколько дней подряд и почти не обращать на это внимания. Но я знала, что неделя голодовки оставит меня совсем без сил, и мне было боязно за вечного. Но похоже у меня не было выбора, и я смирилась со своим осадным положением и старалась не замечать запахов от доставляемого бузуку подноса. На вторую ночь в очень поздний час что-то заставило меня внезапно проснуться. Вечный зарычал. Впервые за все эти недели он вообще издал хоть какой-то звук. А потом я услышала, как что-то упало на землю и звук маленьких шустро убегающих ног. Несколькими минутами позже раздалось слабое шуршание рядом с нашей дырой в стене. Я тихонько подобралась поближе. Вечный проталкивал носом маленький сверток из зеленых листьев. В них был кусок рисового пирога с изюмом и орехами. Мы быстро проглотили подношение, и я вытолкнула листья в канаву под стеной. Так стало происходить каждую ночь. А днем я старалась валяться на полу без движения. Пристав выжидал и наблюдал. Прошла неделя, и когда пристав снова отводил меня к коменданту, я попыталась идти, чуть-чуть покачиваясь. «Как ваша спина? Получше?» Гораздо лучше. Похоже, я вернусь в прежнюю форму уже на следующей неделе. Я зашла сзади и пощупала больное место. Все шло хорошо. Мышцы намного более расслаблены. Ветры вырывались на свободу и снова задвигались. Я сказала, что, судя по всему, он прав. И указала ему на середину комнаты. «Давайте-ка теперь поглядим, как обстоят дела с ежедневной практикой. Покажите мне ваше терпение». Но его взгляд был прикован к моей ладони. Рубец выглядел довольно уродливо. Мне не хватило воды, чтобы держать его в чистоте. Как бы я ни пыталась прикрыть его подолом, мухи все равно добирались до него. Приставу пришлось... Э, приструнить тебя за что-то? За попытку поесть. Я улыбнулась, но внутри была готова расплакаться. «Господин комендант, если есть хоть какая-то честная работа, которую я могла бы выполнять за еду...» Он махнул рукой, обрывая меня. «Поговори с приставом. Пристав ведает тюремными делами». «Но... но ведь вы комендант и ведаете всеми делами». «Правильно. Я комендант и ведаю всем участком, а он пристав и занимается тюрьмой. Поговори с приставом». «Но тюрьма – это же часть участка». «Верно. Но это та часть, которой заведует пристав». Он довольно странно глянул на меня, будто я проявляла какую-то особенную бестолковость и никак не могла усвоить то, что он говорил. «Поговори с приставом!» Он повторил и приготовился выполнять свой традиционный набор поз. Когда он закончил, я отменила несколько поз, в которых, по моим опасениям, он все еще мог переборщить, и в конце добавила кое-что, что помогло бы ему еще больше расслабить спину, прежде чем он принялся за ежедневную рутину. Затем я предложила ему встать прямо передо мной. «Комендант, знаете ли вы кого-нибудь, кто пытался начать заниматься йогой?» Он бросил на меня странный взгляд, а потом отвернулся к окну. «Знал. Иначе бы ты не оказалась здесь». Я посмотрела на него вопросительно. Пристав отправил бы тебя сразу в тюрьму в столице за кражу особо ценного имущества». Никто, кто никогда ничего не слышал о йоге, не поверил бы тебе, девчонки. Я потупила с горечью. Так оно и было, и я знала об этом еще с тех времен, когда начала изучать йогу у себя на родине. Я собралась с духом и отставила очевидные вопросы. Где он узнал о йоге? Верил ли он мне сам? Все прояснится со временем. Тогда, вероятно, вы знаете, что многие люди пробуют йогу, и для многих из них она работает приотлично, помогает восстановить силы, излечивает болячки вроде вашей, делает их стройнее, подтянутее и счастливее. А другие пробуют заниматься и вроде для них тоже работает быть может не менее даже изумительно, чем для первых. Но все же эти другие словно не так хорошо схватывают или йога кажется им скучной, или обязаловкой, или они попросту слишком заняты другими делами и бросают занятия. Кое-кто даже зарабатывает неприятности на йоге. Комендант кивнул в ответ. «Я видел все эти разновидности!» Не похоже было, что он готов сказать больше, но мое любопытство было задето. Как много он знал с самого начала. «А не приходилось ли вам задумываться, от чего для одних йога работает, а для других нет?» Он пожал плечами, словно ему это не казалось таким уж важным. «Ну не знаю, все же разные. Кто-то пробует и схватывает, а кто-то нет». «Дело в том, что они пробуют. Они пробуют, потому что думают, что йога может помочь чувствовать им себя лучше, выглядеть лучше. Но в итоге йога работает для одних, а для других нет. Неужели вы никогда не задумывались, почему?» Он снова пожал плечами, уже слегка заскучав. «Это же важно, судите сами. Йога – это серьезное начинание. Она требует заметных усилий и немалого времени. И во многих случаях люди прибегают к йоге по вполне серьезным причинам – сильно испортили здоровье или просто в жизни нужно что-то сильно менять. И вот они пробуют. Но зачем же вообще пробовать и стараться изо всех сил, если в конце концов ты не можешь быть уверен, что эта штука для тебя сработает? Последний мой пассаж зацепил его внимание. До него дошло, что мы обсуждаем и то, сработает или нет йога для него самого. «Мне ясна твоя мысль. Но я не понимаю, к чему ты клонишь. Для кого-то йога работает, а для кого-то нет. Надо просто начать и поглядеть, к какой категории относишься сам. Просто так вот все и есть». Я так ожесточенно покачала головой в ответ, что прядь волос плеснула по лицу. Он отвлекся на это на мгновение, но потом вернул взгляду прежнее выражение, словно было что-то, о чем он не желал даже думать. Просто так ничего не бывает. Просто так это вранье. То самое вранье, которое люди используют, чтобы прикрыть тот факт, что они не желают тратить время и усилия на то, чтобы разобраться, как все это на самом деле работает. Так вот, йога работает. Работает для тех, кто считает, что она для них работает. Даже если кажется, что обычно они не понимают, почему так обстоят дела, они просто не думают об этом. А потом, в какой-то момент, когда они состарятся, допустим, йога вдруг прекращает работать, и они спотыкаются. Но йога сработала бы и для тех, кто думает, что она не для них, просто им нужен кто-то, кто объяснит им, как йога работает. «Улавливаете?» Комендант ответил мне добротным комендантским кивком. Он уже учуял, каков план действий. Итак, я собираюсь начать учить вас тому, как работает йога, потому что если вы разберетесь в этом, тогда она всегда будет для вас работать. И тут еще... Замешаны жизни двух людей, во всяком случае, — вставил комендант задумчиво, и я прямо-таки готова была обнять его. Он и впрямь был на верном пути. — Точно! Так что продолжим с позами, но теперь будем каждый раз уделять время обсуждению, как они работают чтобы они работали наверняка. И все, что я расскажу вам о том, как действует йога, я буду брать из малой книги мастера, потому что она вся как раз об этом. И в этом есть смысл, поскольку в этом причина, почему эта книга жива в веках. Она совершенно ясно объясняет, как на самом деле действует йога. Понимаете? Комендант счастливо кивнул. Задача была поставлена совершенно внятно. А теперь повернитесь ко мне спиной и снимите рубашку. Мой собственный учитель Катрин сама обладала даром мягкого, но вполне формального прикосновения, когда в этом была нужда, чтобы что-то поправить или показать мне, как двигалось нечто у меня внутри. И я постаралась воспроизвести такое же прикосновение в отношении коменданта. «Отсюда», — сказала я, дотронувшись до макушки его головы, — «вот до этого места» я мягко ткнула его в спину на уровне талии. «Мастер говорит об этой части тела так. Направь объединенные усилия к Солнцу, и ты поймешь Землю». «Объединенные усилия э, чего с чем?» — спросил он, не оборачиваясь. «Позже», — напомнила я. А потом пробежала кончиком пальца вниз вдоль спины. Чуть правее середины и все так же между точками на макушке и на пояснице. Вот здесь проходит канал под названием Солнце. Канал? Это вроде мышцы или нерва? Нет, ни то, ни другое. Хотя вы можете представлять его себе в виде нерва, ну если вам так проще. Но на самом деле это намного деликатнее. Настолько словно сделано прямо из самого света. Такое которое нельзя разрезав посмотреть. Есть масса таких каналов по всему телу. Они начинают развиваться еще прежде, чем все остальное внутри утробы матери. Целая сеть разветвляющихся незримых трубочек. И в действительности нервы, кровеносные сосуды и даже кости и плоть нарастают вокруг этих каналов, как инии на ветвях и дерева. И все тело человека это точное отображение этой сети светящихся каналов. Так получилось, что вся эта сеть начинает развиваться прямо отсюда, продолжила я, слегка нажимая большим пальцем на то самое больное место у него на спине. Сеть начинает развиваться, когда вы еще находитесь в утробе матери из вот этой точки на спине, как раз за пупком. Вот почему мастер говорит, направь то же усилие в самый центр пупка, и ты поймешь устройство тела. А что он имеет в виду под центром пупка? Спросил комендант, все еще стоя ко мне спиной, но со всей очевидностью заинтересованный. Это место представляет в виде колеса, вроде тележного, со спицами. На древнем проязыке, санскрите, это называется чакра. По мере того, как развивается эта самая незримая сеть каналов, они ответвляются в разные стороны, подобно спицам от центра колеса, как раз в той самой точке на спине. А потом другие каналы, включая самые большие и наиболее важные, начинает развиваться вверх и вниз вдоль спины, и сама спина растет вместе с ними. Получается, что канал под названием Солнце проходит вдоль спины снизу до верху, там, где ты провела пальцем, да? И он один из самых главных? Верно, ответила я, довольная, что он слушал так внимательно. Это здорово поможет нам починить его спину, и поэтому мастер напоминает его первым. Но когда ты говоришь «канал» или «трубочка», ты вроде как говоришь, что они полы изнутри, и значит что-то по ним протекает. Точно так, поддержала я, и чуть позже я расскажу вам даже больше. А пока давайте скажем только о том, что то, что движется по этим каналам, есть сама мысль. Ваши собственные мысли двигаются по этой сети каналов, сотворенных из материи, столь же неощутимой, как свет. Если поразмыслить над этим, то можно разделить все то, над чем мы думаем, на две разновидности мыслей. Первая разновидность – это мысли о самых разных вещах, вроде стола или больной спины. И я снова ткнула его в спину чуть посильнее, чтобы его ум не порхал, а следовал за мной. Он славно поморщился, и я возобновила рассказ. И есть, собственно, само думание, сам ум. Нам слышно, как мы думаем, осознавая сами мысли. Таким образом, все, о чем мы можем думать, это либо предметы, вроде стены, либо сам ум. Он кивнул, но я заметила, что он уже утомился, особенно после всех проделанных поз. Самое время подытожить все сказанное к тому, как же йога действительно подействует на его спину. Так вот, мысли, которые двигаются по каналу солнца, и я снова пробежала пальцем сверху вниз вдоль правой стороны его спины. Они сосредоточены на более конкретной осязаемой стороне жизни, вроде самой земли. И поэтому мастер и говорит, что можно понять землю, если разберешься с этим каналом. Имеется в виду, что можно понять, как мысли, которые двигаются вдоль этого канала, воспринимают вещи в мире вокруг нас. И таким образом можно вылечить вашу спину. Вылечить спину? Ну как это? Не вижу связи. А вот так. Но мы на этом остановимся. Этого более чем достаточно для одного раза. Видите ли мысли, которые двигаются по этому каналу вдоль спины? Неправильные мысли. Они видят все совсем не так, как есть. И это-то как раз и вызывает возмущение внутри канала и забивает тот самый центр, о котором мы с вами только что говорили. И я снова ткнула его в спину, чтобы он хорошенько все запомнил. «Из-за этого у меня болит спина?» «Из-за этого у вас болит спина. Именно поэтому она у вас болит. Стоит исправить это, и все будет в порядке со спиной? Стоит исправить это, и все будет в порядке с вашей спиной, и с любой другой тоже. Он повернулся и принялся застегивать рубашку. Глянул на свой рабочий стол. Не такая уж это и малая книга, задумчиво произнес он. Господин Пристав! Я обернулась в его сторону, когда он открыл дверь в мою камеру. Он посмотрел на меня сверху вниз своими красными глазами, как кот, который загнал в угол мышь. «Мне нужна еда. Мне ведь необходимо питаться. У меня нет здесь семьи, у меня нет денег. Но я могу работать. Умею работать по многу. Только дайте попробовать, и мне все равно, насколько будет трудно. Я могу заниматься любым, любым честным трудом. Пристав широко и вальяжно осклабился. Это была первая улыбка, которую я увидела на его лице, и меня это зрелище не на шутку напугало. Я почти ощущала, как в соседней камере Бузуку обратился вслух. «Что ты умеешь, девчонка? Какие такие навыки могут быть у девчонки?» Последовала еще одна омерзительная улыбка. Я подумала об уроке, который только что закончила с комендантом. «Я знаю йогу». Могу учить йоги, а еще могу учить про языку по книгам на санскрите. Пристав грубо расхохотался. Я сказал, навык, девушка, что-то за что кто-нибудь пожелает заплатить. Я вспыхнула и потупилась. Самые большие ценности мира не имеют для него никакой ценности. И тут я вспомнила еще кое-что. Я умею ткать, я очень хорошая ткачиха и скорая. Пристав примолк, уставившись на меня и что-то подсчитывая в уме, а потом рявкнул. «Бузуку!» «Да, господин!» – раздался ироничный голос из-за соседней стены. «Если тебе охота кинуть пару плошек заветренного риса этой дуре, валяй. Если она не сможет ткать, как она говорит, или оказывать какие-нибудь другие, ценные услуги, скажем так, то она все равно долго не протянет». «Да, господин!» Снова раздался тот же голос, насмешливый, но не настолько, чтобы вызвать к действию палку, и мы все это понимали.